Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Я сейчас нахожусь в городе Глазго и сегодня тебя познакомлю с этим прекрасным городом, который находится в Шотландии. Сейчас я нахожусь на площади, где расположено здание городского совета. Эту площадь очень тяжело пройти мимо, потому что она находится в центре города. Если будете проходить мимо, обязательно загляните сюда. На самой площади очень много расположено памятников и монументов. Также здесь всегда большое количество людей. И вот такое вот красивое здание. Сейчас мы отправимся на набережную. Для тех, кто не знал, в Глазго есть небольшая набережная и там расположено очень много красивых мостов вход в метро выглядит очень современно и называется subway как вы видите кольцевая дорога я еще не успела покататься на метро но в будущем я обязательно этим воспользуюсь рассказать о минусах Шотландии, так как я уже побывала более чем в трех городах, и у меня сложилось небольшое впечатление. Во-первых, это мусор, потому что, если сравнивать, например, с Польшей, то Польша намного чище, чем Шотландия. Здесь вы можете идти по улице, и абсолютно спокойно люди могут оставлять мусор в любом месте, даже на газонах. Есть, конечно, такие районы, где очень чисто, но в основном в центре города грязновато, и мне это не нравится. Также тяжело найти мусорку, я вам честно так скажу. И второй минус это то, что на каждом шагу слышно запах марифаны Здесь это все легально, и для меня это непривычно. Хочу вам показать, как выглядят современные улицы Шотландии. С одной стороны, как вы видите, современные дома, и с другой стороны, несовременные. Ребята, если вы устали от шумного города, можете посетить... Парк, который называется Green Glasgow. Он находится недалеко от центра. Парк очень большой и считается самым старейшим парком в городе, который был еще основан в середине 15 века. Я сейчас немножечко пройдусь по парку и покажу вам достопримечательности. Парк очень большой, здесь можно гулять приблизительно час-два. Сегодня я вам хочу сказать, что даже очень прекрасная погода и это очень редкое явление в Шотландии, потому что последние две недели были только дожди. И я никак не могла выбраться вам снять видео. Но, наконец-то, я в центре города гуляю по парку и показываю вам все местные достопримечательности. Недалеко от парка нашла небольшой симпатичный мозг, где можно сделать красивые фотографии. Я вам и говорила, погода здесь меняется каждых пять минут, поэтому я сейчас отправляюсь в ближайший музей, который находится на территории парка. Ребята, если вы любите историю, обязательно посетите этот музей. Он рассказывает о городе Глазка и много чего интересного здесь. Очень прикольные локации. Из экспонатов даже есть обычный счетчик 1980 года. Если все изучать, то на этот музей нужно потратить около часа или двух. Хочу еще сказать, что на территории музея есть также кафе и туалет. И вход в музей бесплатный абсолютно всем. Итак, я решила зайти в кафешку, взяла себе капучино с шоколадом и небольшой десертик. В Шотландии также много расположено польских магазинов, где можно купить продукты. И хочу еще вам сказать, что вся Великобритания насчитывает около 700 тысяч поляков. Далеко не отходя от центральной площади, можно встретить современную галерею искусств. Я сейчас зайду, узнаю, сколько билет. Может быть, даже бесплатно. И хочу вам сказать, что вот этот вот памятник, всадник Веллингтон, как вы видите, у него интересная шляпа. Так вот, что я вам хочу сказать, что эту шляпу постоянно меняют в зависимости от праздников. Как оказалось, вход в галерею бесплатный. Здесь, посмотрите, есть несколько этажей, есть также магазин и кафе, ну, и туалеты, и также Wi-Fi. Вот что меня больше всего впечатлило, я только зашла, посмотрите, какая красивая лестница. Ну, а теперь давайте пройдемся и посмотрим. Мне очень понравилась вот эта картина. Я не знаю, что она означает, но очень эффектно выглядит. Эта галерея мне напоминает наш Пинчук Арт-центр, который находится в Киеве. Я в студенческие годы очень часто посещала эту галерею. Если вам нравится такое, обязательно приезжайте в Глазго и посетите эту галерею. Тем более, чтобы вход бесплатный. Хочу с вами поделиться интересным местом. Вот это вот высокое здание здесь находится кинотеатр можно сюда подняться на прозрачном лифте и посмотреть на город с высоты. Я сама не знала об этом здании, но сейчас как видите шотландцы все улыбаются. Я сама не знала об этом здании, но сейчас поднимемся и посмотрим. Как вы видите на лифте можно покататься и посмотреть на город даже вдалеке холмы видны. Как вы знаете, Великобритания славится хорошим образованием, поэтому я не могла вам не показать один из самых красивых университетов города Глазго. красота просто не передать нужно приехать и это все ощутить очень крутой университет я не знаю у меня такое ощущение что я попала в фильм гарри поттера честно здание завораживает Все шотландцы улыбаются, как всегда. Что я хочу сказать, что это один из самых престижных университетов Шотландии. И что самое интересное, университет расположен на холме. И с другой стороны университета прекрасный вид на город. Поэтому если у вас будет хотя бы буквально свободного времени час-два, обязательно приезжайте сюда. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Обязательно подписывайтесь, впереди ждет вас очень много интересных видео. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня.